Вспомните перспективы и планы проекта 3 года назад, каким он был многообещающим. Мне очень жаль, что разработчики так угробили эту игру. Они делают и вытачивают танки онлайн, забив полностью на Танки X. Игру просто-напросто закроют из-за финансовых убытков. Йо, друзья, я в этом видео хочу поговорить о контенте по игре танки X. На самом деле есть много что сказать, поэтому мысли столько, что даже не знаю с чего лучше начать. Все могло быть куда лучше, чем есть сейчас. И мне тоже обидно. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. по танкам не было очень давно и это связано больше не с тем что мне могло быть может лень снимать тут ситуация куда страшнее на самом деле в игре просто не происходит ничего нового что могло бы заинтересовать нас да и меня в том числе играть и продолжать снимать эту игру вспомните перспективы и планы проекта три года назад каким он был многообещающим но все не так как нам хотелось бы скажу откровенно мне очень жаль что разработчики так угробили эту игру могло бы быть очень хорошие и классные здания игры. Танкового мира. Но разработчики дали перспективу флешплееру, который устарел во всех смыслах. Они делают и вытачивают танки онлайн, забив полностью на танки X. Периодически я даже удивляюсь, как они еще не закрыли сервера игры. Ведь там онлайн ни к силу, ни к городу, то бишь никакой. Остались скорее всего те, кто хочет играть в такие танки, но не скатывается до уровня ТО. И то они недолго так будут сидеть в игре, если разработчики будут бездействовать. У игры мог быть грандиозный успех но увы она проваливается в яму из которой со временем все тяжелее выбраться и через некоторое время она все-таки свалится туда и упадет на штыри после которых игру просто-напросто закроют из-за финансовых убытков рубрики по игре заезженное прошлое из них мало толку никому не интересно их смотреть если бы я снимал одни только танки я так бы никуда и не продвигался но я хочу делать интересный контент по интересным играм а не по игре в которой обнова дай бог раз в год, и может если завезут ту же текстуру с измененным цветом, мне очень жаль игру, я раньше в ней сутками залипал и мне был интерес играть в неё. И так продолжалось два года с момента как я получил инвайт код на закрытый бета-тест игры, через два года ее уже начали сливать, это только первая часть почему ТХ уже не те, ставьте лукас и будет еще видос по ТХ, а если будет фидбэк, будет что-то с рубрикой. Надеюсь вам понравилось и вы оцените ролик лайком и подпиской на канал, всем спасибо за за просмотр с вами был вейдер всем высокого fps и до новых встреч